Так, ребятки, друг есть? Супер! Всем привет! Давайте проведем сонный такой обзор рынка. Вчера ночью мы с коллегами изучали, смотрели, где можно заработать. Была неплохая ситуация по нефти, здесь как раз ее остановили. Я рассчитывал, что BigTrade в принципе цену остановит, и мы дождемся коррекцию, коррекцию до... Вот этого объема, 53.22, и оттуда мы будем заходить. Вот, в принципе, план был такой. Но уже вчера ночью перед закрытием клиринга было большое количество лимиток, ну и, в принципе, цена у нас их пошла из хавала и идет сейчас к четвертям. Поэтому по нефти тупо входа нет, не резко к сожалению. Еврик. Вот Еврик уже интереснее, смотрите. Не так давно рыночной покупкой робота подопнули цену наверх, и она улетает. Спасибо, дятел. Цена улетает наверх. Мы обновляем вот эти хаи. Да, то есть вот область областью выделил. И сейчас мы с вами ждем максимально такую спокойную коррекцию. Коррекцию вниз к области дать верхнюю. 1.10.345, теоретически можно было брать уже из этой области 10.500, но что-то не захотел я на ночной клиринг оставлять сделкой, есть вероятность, что от этого объема 1.10.500 цена уйдет. А будет печально, поэтому сейчас я рассчитываю все-таки на движение вниз, евро в принципе ситуация неплохая вот правда он не так давно меня вот здесь высадил по стопам поэтому ну, наверное из-за этого не захотелось заходить в рынок обратите внимание на 11035 на 110 ну, давайте запасом 25 цель по движению первая это основная цель это снос стопов вот этих 110925 и основная цель это у нас ПОК вот этой области 1.11.250. Ну, по факту 100% маргинальной зоны, но вероятно все все-таки выйдут за верх, чтобы снести ну, прям совсем все стопы. Поэтому здесь остается только рассчитывать на то, что цена все-таки скорректируется и только потом пойдет наверх. Вот Если уйдет с текущих, ну, значит, упустили. Фунт. Ситуация аналогичная. Охренеть, как мы вчера сходили на новости о том, что э, сделали очередную отстрочку по Брекситу и цена не будет у Англии, не будет выходить э, из Евросоюза до конца Нового года, хотя до этого Джонсон обещал, что до 31 декабря кровь из носа со сделкой либо без, они выйдут. Ну да фиг с ними. А, огромнейшее количество пик-принтов, огромнейшее количество кластерных вливаний. 1-2 маргинальные зоны. Ну, в принципе, ожидаю возврат цены к уровню 1.24, есть вероятность, что мы можем протестить кластерный объем пониже. Поэтому сейчас вот 1.23. И по факту между лимитками, да, то есть между сделками у нас появляется 100 пунктов практически. У кого есть такая возможность, держим позу. У кого нет такой возможности, входим со стопом. И если цена идет ниже, то тупо перезаходим. Потенциал здесь у нас 210-290 пунктов. Поэтому по стопам думайте сами так канадец как обычно не интересен s&p 500 я жду чтобы цена закрепилась в этой области в принципе план вот такой движение в область 129,60, и отсюда будем продавать с целью заработать максимально основная цель это Заработать 70 пунктов, чтобы цена сходила до уровня 28.88, как и в прошлый раз. Вот. Но по факту есть еще промежуточная цель 29.19. Поэтому, в принципе, здесь у нас все то же самое. Пока движение наверх я лично для себя не вижу, не сформировано. И вот, наверное, вот так. Поэтому пока ждем. Пока ждем и покупок не ищем так так супер скорректировался у нас в область только да когда надо и отсюда я думаю можно очень аккуратно искать искать покупки продажи продажи продажи, продажи прошу прощения самый край это вот эта область то есть по факту Опять же, DAX у нас взлетел наверх за счет новостей по Британии, поэтому есть опасность, что мы еще сходим наверх. Вот. Но если англичашки не выкинут ничего такого экстраординарного и не будет движения. И не будет движения по фунту вниз. Ну, такое себе, такое. Поэтому да здесь аккуратнее нужно быть. То есть мысль неплохая, но подтверждения мало. То есть многое зависит именно от Британии. Так, золотишко. Золотишко. Ну, давайте я сделаю так, чтобы вам понятнее было. А то многие ругаетесь, что непонятен твой футпринт. Здесь все просто. Вчера а, у нас... Проходит большая дельта У нас проходит кластерное вливание вот Вы, в принципе, видите Поэтому цену останавливают Я, если честно, очень рассчитывал Что цена все-таки сможет закрепиться ниже этого объема И сходить ниже до уровня Ну, в говоря, 14.89 Как и в прошлый раз, как на прошлой неделе я ожидал Там, где была у нас цель И отсюда затариться в лонг Пока мы не видим этой ситуации Поэтому... Поэтому, да, ну вот так, будем смотреть на точку входа от уровня 1506, от уровня 1512, возможно, что-то нарисует, пока точной точки входа нет. Есть опасность, глупая, конечно, потому что стопы не слисли, вот этот лой не обновлен, что отсюда цена идет наверх, не хотелось бы, поэтому ждем развития событий. Швейцарец, условно говоря, условно говоря, ну вот давайте кластерное вливание уберем, то есть 1.0052 примерно с этой области можно аккуратно подыскивать покупки. Вообще в идеале искать их после того, как будут снесены вот эти стопы. Поэтому, я думаю, спешить не стоит Единственное, важно понимать, что у нас очень сильно выросла маржа И сейчас швейцарцы торговать просто так на обум стало менее выгодно Особенно, если речь идет о форексе Там у нас еще и свопы Поэтому нужно быть аккуратнее Поэтому швейцарец пока у нас на карандаше Но все-таки по большей части лежит на полке Ждем точки входа, пока ее нет. А, по австралийцу все просто пока что. Это коррекция вниз, но опять-таки пока не дают. Защищает движение вниз, поэтому есть риск, что уйдет вот сюда. А, даст движение к уровню 67,60. Будем заходить. Цель у нас 68,54. Потенциал движения. 94. Пункта. дальше новозеландец ну в принципе что здесь флэт что здесь флэт посмотрим насколько он да, то есть та хорошую точку входа по факту здесь вот прям совсем зажали чуть ли не с текущих но такое себе сами знаете я есть текущих покупать не люблю может быть опять-таки понятно отсюда может уйти может быть, дойдет до уровня 6306 и отсюда уйдет. Цель у нас здесь побольше, 6437, здесь у нас ну, порядка 130 пунктов. Поэтому будем посмотреть, но есть вероятность, что все-таки попробуют сделать без нас. Как вариант, импульсное движение наверх хорошее, допустим, может быть даже до вплоть до три четверти и потом возврат уже вот сюда к пацу и после только уход ну, тут уже не предугадаешь будем смотреть по ситуации так иена знаете тоже включу а то потом заворчитесь иена да то есть все хорошо все идет по плану ждем движение цены к уровню 92 600 и отсюда будем уже покупать потенциал движения Потенциал движения 190 тиков есть. Есть вероятность, что цена уйдет так же, как и многие валюты, уже тупость текущих. Поэтому ну, нужно быть аккуратнее. да Напоминаю, что если мы говорим о Форексе, то там, естественно, продаж. Вот. Вероятность того, что сходит ниже, на самом деле я пока не вижу. Но теоретически, да, может снести вот эти стопы, упереться в... 92 360 только отсюда пойти наверх поэтому вот такие мысли у меня изучайте разбор рынка изучайте рынок и не забывайте про риск и мани менеджмент торгуйте зарабатывайте на этом мы закончили все пока пока